Hello, dear children. Я ваша новая учительница иностранного языка. И зовут меня Жоржетта Гансовна. И сегодня мы поговорим о миллионах городов в мире. Редактор субтитров Да, миллион.